Снятие это НВД. Раз. Два. Три. И вот этот вот четвертый. Этот НВД. Вот эту крепежную пластину снимать не стоит. Вот болт и, и вон болт. Ее снимать не стоит, она не мешает. Перед снятием, естественно, снять скиф ВД. снять вот эту вот пластину. Вот, вот так она стоит. На двух болтах, раз. И вот этот вот раз и два. Вот. Ну я отсоединял трубки. Тут откручивать не стал. Я просто сбросил вот тут хомуты. Раз. Тут находится датчик, который у моего товарища навернулся.